Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь. Быть честным, храбрым, дисциплинованным детям, воинов, строго охранить войну и государственную тайну. Беспрекословно уколнять все воинские уставы и приказы командирования начальников. И до последнего дыхания быть переданным своей советской родине и советскому правительству. Я всегда готов по приказу советского правительства.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 Служу Советскому Союзу.